Несмотря на то, что с 2018 года в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета больше не будет бюджетных мест, Алья Сабирова, Сарина Сахапова и Инделя Хусаинова все-таки нашли способ обучиться по профилю новые национальные медиа абсолютно бесплатно. Такое достижение девушкам досталось не только благодаря везению, как могли бы сказать многие, но и упорному труду и, конечно же, таланту. К своей цели девушки шли целенаправленно. Для этого Алья, Сарина и как и многие школьники, приняли или участие в творческом конкурсе на соискание гранта от телерадиокомпании «Новый век» на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета, который стартовал 5 апреля 2018 года. Никогда не люблю и не любила загадывать на будущее, но в душе все-таки была надежда. И теперь я здесь, перед вами стою. Ощущение не передать словами. Действительно, я очень рада. Когда мне позвонили из ДНВ, сказали, что я победительница, я а сначала даже не поверила. Глава телерадиокомпании отметил, что одним из главных условий контракта является то, что победительницы должны показывать хорошую успеваемость, стремительно расти в выбранной профессиональной деятельности и держать связь с редакцией. В противном случае контракт будет расторгнут. Принятые условия договора директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета также отметил весьма справедливым. Как нам рассказал Леонид Толчинский, все это поможет стать победительницам специалистами высокого ранга. В данном случае комп заказчик хочет чтобы те люди в которых она вкладывает средства ресурсы росли не только во благо этой компании а вообще стали большими профессионалами с большими карьерными амбициями также ильшат аминов заверил присутствующих что конкурс на соискание грантов на обучение в кафу прошел первый раз но не последний и теперь стоит подумать над проведением уже следующего конкурса на будущий год аели шамилова владимир нелюбин универ -Ньюс.